Всем доброго дня! С вами Алексей Федорцов, и в этом видео я подробно разберу один из кейсов по таргетированной рекламе нашего заказчика в нише. Продажа аксессуаров к смартфоном и самих смартфонов. Наш заказчик находится в городе Севастополь. Мы с ним двигались по двум рекламным системам: это таргетированная реклама ВКонтакте. И второй, это таргетированность рекламы в системе MyTarget. Подробно рассмотрим после вот этого крупного плана видео. Мы перейдем на экран монитора. И я в режиме демонстрации экрана подробно пройдусь по всем моментам. Покажу с чего мы начали проработку этой ниши с этим заказчиком. Какие вопросы, какие проблемы возникали по пути нашего воплощения, поставленные задачи и каких результатов мы достигли. В принципе, о результатах да, мы получили за порядка двух недель, чуть больше, 136 целевых обращений по двум этим рекламным каналам со средней стоимостью 158 рублей. Подробно мы сейчас все рассмотрим в этом конкретном видео. Итак, переходим. Итак, мы переместились во ВКонтакте. И сейчас первое, что мы сделаем, это пройдемся по mindmap карте проекта, которую мы составляем перед стартом каждого проекта. Там нам удобно планировать задачи, ставить нашей команде, кто, кто чем занимается. И первое, с чего мы начали во ВКонтакте, это оформление сообщества. Оформление сообщества было, включало в себя добавление виджетов, подключение некоторых платных виджетов, как, такие как приветствие. Мы тестировали разные виджеты от компании My, uh, SpyCat. И uh, также мы сделали... Uh, Контент-план для постинга в ежедневном режиме, чтобы те пользователи, которые уже приходили в сообщество, которые подписывались, они, во-первых, видели, что сообщество живое и проявляли свою активность. Соответственно, мы их касались повторно своими постами, призыв действию. и в каждом посте мы обозначили, что есть хорошие условия по покупке телефонов в рассрочку смартфонов. Итак, следующий шаг, который мы, в принципе, перед э, любым практически проектом в Таргете делаем, это мы изучаем кейсы наших коллег, какие у них были достижения, что они использовали, чтобы мы могли наложить свой опыт, посмотреть и ориентироваться на то, какие достижения были у них, чтобы понять э, и не идти по заведомо ложному пути. Это экономит рекламный бюджет заказчика, и, соответственно, мы представляем более э, четкое понимание. Не всегда мы делаем так, как э, в кейсах написано, Скажем так, в 95 случаях мы идем своим путем, меняя, корректируя и делая то, что, в принципе, в других проектах у нас сработало. И, к сожалению, ну, большинство кейсов, которые мы смотрим, это у нас есть в регламенте, да? изучение кейсов наших коллег перед тем, как запустить какой-то проект, но с больше оно со знакомительной целью для того, чтобы какие-то фишечки посмотреть, но общей стратегией, как правило, мы пользуемся именно своей, потому что она себя зарекомендовала, и мы, скажем так, не совсем видим у своих коллег, что в некоторых нишах, в некоторых, да, они могут повторить наши достижения именно благодаря этому. Идем дальше, да, мы изучили кейсы по ремонтам, по аксессуарам и продажам телефонов. Соответственно, эту информацию обработали и отдельно собрали в папку проекта для того, чтобы потом иметь возможность к ней обращаться. Дальше мы перешли к, наверное, самому главному, это составление списка аудиторий, с которыми мы будем работать. И вот что у нас получилось. Мы всегда работаем, прорабатываем конкурентов для того, чтобы потом, впоследствии их исключить. И здесь мы использовали как и во всех наших проектах, базу Дубльгиз, Авито, Яндекс.Карты, парсинг ВК-сообществ и парсинг Инстаграм-аккаунтов для того, чтобы потом именно конкурентов, для того, чтобы потом их выгрозить и использовать в исключениях, чтобы наши конкуренты никак не участвовали в показе наших рекламных кампаний, что в большинстве случаев они им попадается реклама, они оставляют левые заявки, мешают статистике, отвлекают менеджеров тем, что с ними общаются. Дальше мы решили использовать парсинг сообществ по Гео, как одна из аудиторий. Также студентов Эта вот аудитории появилась у нас после аналитики кейсов наших коллег. Сообщества фанатов футбольных и так далее. То есть у нас гео, в принципе, город Севастополь, весьма ограниченная гео, и мы решили протестировать все гипотезы, которые могли сработать, чтобы потом выявить самые хорошие аудитории и на них, соответственно, выезжать дальше и масштабировать их. Городские сообщества и по гео, по самому гео в рекламном кабинете. По типам устройств. Здесь у нас есть представители Samsung и Xiaomi, однако в самом рекламном кабинете ВКонтакте мы можем сегментировать отдельно по iPhone, по Android, по Samsung тоже можем, а вот остальные модели представлены как дорогие модели Android, ну и так далее, то есть сегментация совершенно другая, прямо с моделями тут такой сегментации четкой нет, кроме дорогих устройств. Отдельно спарсили аудиторию ЖК, чтобы с ними поработать, то есть Логика наша была проста, что если люди живут на территории ЖК, которая находится в городе Севастополь, вернее подписаны, значит, скорее всего, они там живут, и это наша целевая аудитория. Болельщики отдельно, аудитория своего сообщества, то есть те пользователи, которые подписаны на наше сообщество, мы их отдельно и исключали, и отдельно пускали на них тестирование рекламной кампании. И вот здесь вот я открыл, да, и я вспомнил, что мы использовали это для того, чтобы проанализировать целевую аудиторию. Когда мы приступаем к проекту, наша задача убедиться, что заказчик снабдил нас правильной информацией, корректной, о целевой аудитории. Нас интересует все. Здесь мы смотрели сегментацию по интересам, анализ по репостам, то есть каким... Интересам люди предрасположены. Если человек репостил в рамках там, двух недель, трех недель какие-то сообщества, которые находятся по гео Севастополь, то мы эти, на, на эти сообщества потенциально обращаем э, излишнее внимание для того, чтобы вытащить оттуда аудиторию и э, сегментировать в рекламной кампании именно на нее. Также мы по населенным пунктам которые есть в этом гео, то есть Черноморская, сам Симферополь, Эвпатория, Керчь, Черноморский и Межводный. Это то, что было по анализу тех людей, которые находятся в подписчиках группы нашего заказчика. То есть мы ориентировались на то, откуда они, но после того, как мы эту взаимосвязь нашли, пообщались с заказчиком и выяснилось, что надо брать только тех, кто находится именно в этом гео, потому что крайне редкие случаи, когда человек приезжает из другого города, который находится неподалеку. Да, даже в 15 километрах, если он находится, то такие случаи крайне-крайне редки. Поэтому мы не стали распылять рекламный бюджет и занялись именно только целево, целевым гео. Также мы выдвинули гипотезу по продавцам Авито в розницу. Авито в розницу. То есть если бы набралась достаточно аудитория, но в этом случае не набралась, объясню. Здесь последовательность нашего мышления. Мы хотели вытащить дополнительную аудиторию из тех, кто потенциально продает свои сломанные телефоны, кроме, исключая аудиторию торговцев, которая продает эти телефоны для того, чтобы получить какой-то профиль. Мы планировали выгрузить аудиторию тех пользователей, которые а, продают свои смартфоны сейчас на Авито. И, следовательно, часть из них, скорее всего, больше планирует купить. А, честно говоря, эта гипотеза не увенчалась успехом именно по а, очень маленькому объему этой аудитории. Потому что, да, телефонные номера мы их нашли. И да, их можно использовать в другом виде рекламы, такие как рассылка и так далее. И также рассылка сообщений на Авито в том числе автоматически. Но это в наши планы не входило, и мы посчитали это очень узкой аудиторией. То есть порядка на 600 продавцов приходилось 12 реальных продавцов, которые потенциально могли бы обменять, не обменять, а купить после продажи этого свое устройство. И мы хотели на них таргетироваться. Но гео оказалось очень мало. Соответственно, мы эту гипотезу убрали в сторону и не применяли, потому что аудитории как таковой не было. Недавно вступившие сообщества по РФ. Что тут имеется в виду? Имеется в виду, что мы нашли, конечно, группы конкурентов, проанализировали их и вытащили оттуда аудиторию, вновь вступившись за определенное время. И это, кстати, одна из хороших аудиторий оказалась, и аудитория look лайк -like по ним тоже хорошая оказалась. Здесь мы использовали стратегию от общего к частному, которую ну, мы используем, и мы ее так называем. Хотя, в, скажем так, у наших коллег этого не наблюдалось. Если вы, в принципе, таргетолог и смотрите это видео, применяете это у себя, это хорошо работает. В чем она заключается? В том, что мы взяли... Общее гео по Российской Федерации вытащили все группы конкурентов, которые являются конкурентами не по этому узкому гео, а по всей Российской Федерации. Выгрузили вновь вступивших из этой аудитории, недавно вступившие за определенное время. И первое, что мы сделали, это узили по гео Севастополь эту базу, она оказалась не такой большой, и потом составили аудиторию Like по этой же базе, то есть похожи на тех, кто недавно вступил в сообщество конкурентов, кто хочет купить новый смартфон, либо кто хочет отремонтировать, которые потенциально являются покупателями новых смартфонов. И это две из наиболее удачно сработавших аудиторий, которые мы применяли. Так, двигаемся дальше. Одна из гипотез была подарки на день рождения. Мы прорабатывали и эту гипотезу тоже. То есть изначально мы задавали эти вопросы в заказчику для того, чтобы понять, насколько часто покупают люди в подарок. И оказалось, что значительно часто. Соответственно, какую стратегию использовали мы здесь при подборе аудитории? Мы выгрузили всех, у кого, всех девушек, у которых пару, у которых... Скажем так, у ВКонтакте, у которых есть пара, молодой человек, да, либо есть, либо она замужем, либо встречается. И потом выгрузили отдельно всех этих потенциальных ухажеров для того, чтобы потом, на ближайшие два месяца, которые планировалась рекламная кампания, мы в каждый месяц направляли им сообщение такого рода, что, ну, Купи в подарок. Купив подарок своей второй половинки, и вот здесь ты можешь это сделать по такой отличной акции. Надо отдельно сказать, что эта стратегия также не увенчалась успехом, потому что аудиторию, которую мы нашли, она тоже была значительно мала. То ли это было по тем причинам, что не все Девушки могут указать каким-то образом своего парня ВКонтакте, либо ухажер, либо а, ВКонтакте не так популярен, да, а, либо просто у мужской половины не так популярна а, социальная сеть ВКонтакте, и они там не, не пытаются а, указать, что у них есть... Супруга, девушка и назначит ее именно ВКонтакте. То есть используют они социальную сеть для развлекательных целей, не для того, чтобы четко обознать, что они в каком-то социальном статусе касательно именно замужества и так далее. Мы здесь использовали обе стратегии, то есть оба, обе стороны. То есть мы смотрели и девушек, которые у которых есть указаны парни и парней, у которых указаны девушки. Надо сказать, что парней, у которых указаны, указана вторая половинка, намного меньше, чем у девушек. Ну, это естественно, скорее всего. Да? Дальше мы проанализировали аудиторию ремонтов. Так как у меня есть значительный опыт в работе по именно ремонтной сфере, то мы сразу определили, какие... Основные услуги пользуются спросом. Это замена стекла, замена дисплея, замена батареи и замена разъема USB. Собственно говоря, на это и планировали собирать, во-первых, сообщество конкурентов, и, во-вторых, эти услуги именно продвигать. Следующим моментом, сейчас давайте пролистаем, посмотрим, ничего я не пропустил. В принципе, да. Состояние списка аудитории, была разработка акции. Пообщавшись с нашим заказчиком, мы поняли, что у него есть уникальное предложение, и это не громкие слова, а то, что на территории Севастополя, который относится к бывшей республике Крым, да, которая находилась на, и перешла в Россию, там есть определенные сложности с кредитной темой. И то, что рассрочки как таковой, в принципе, на рынке нет. То есть есть, ее предоставляют микрофинансовые организации, но по какой-то причине конкуренты нашего заказчика еще не начали пользоваться этой услугой в порядке того, что он как юрлицо может оказать услугу рассрочки потенциальному покупателю. И в альтернативной версии, да, когда потенциальный клиент хотел купить в рассрочку и вынужден был сотрудничать с микрофинансовой организацией, то там были очень большие проценты. Наш заказчик мог сделать предложение такого рода, что за первоначальный взнос от половиной тысяч рублей, ну там какие-то цифры немножко другие, но половиной тысячи рублей, скажем так, вы можете купить себе новый смартфон. И ориентироваться именно на популярные смартфоны, которые мы, естественно, сначала проанализировали, мы запросили продуктовую матрицу, запросили результаты продаж, запросили средний чек, маржинальность по каждому из них, какие допродажи идут, чтобы понять, какой товар максимально эффективно рекламирует для заказчика в данный момент и на каком он может заработать больше всего с учетом допродаж. Мы именно эту стратегию использовали, чтобы наше сотрудничество было максимально эффективным. То есть мы получили информацию, что смартфоны Xiaomi, смартфоны Samsung и смартфоны Apple именно в такой последовательности имеют наибольшую популярность при продаже. Мы запросили вводные данные по ценам запросили вводные данные по сумме первого платежа рассрочки, который был возможен, чтобы сформировать уникальное торговое предложение под каждый из них. То есть уникальное торговое предложение было составлено на, отдельно на аксессуаре, отдельно на Samsung, отдельно на iPhone, на эти три топовые модели. Плюс мы понимали, что в большинстве случаев совершается до продажи какого-либо аксессуара и... Мы понимали, что ведя трафик именно на эти топовые устройства, мы имеем факт продажи по привлекательной цене для клиента, и в, большей, в большинстве случаев у нас еще будет до продажи какого-то аксессуара к этому смартфону, который человек выбрал. Вот, то есть это оказалось топовое предложение на рынке, и мы проанализировали, мы посмотрели конкурентов, что у них есть, мы посмотрели конкурентов выдачи Яндекс.Директа, посмотрели конкурентов в таргетированной рекламе, мы поняли, что в принципе конкуренты, которые есть в нашем гео, очень слабо развиваются и продвигаются по платному трафику. Можно сказать, что буквально у трех из конкурентов, которые... Занимаются просто продажей, которых интернет-магазины. У них есть хорошо проработанные рекламные кампании, но и то на отдельные сегменты, на отдельные сегменты продукции. Вот. Заручившись этой информацией, проведя анализ конкурентов, мы обратили свое внимание на именно на таргетированную рекламу. Посмотрели, что используют конкуренты, используют ли они ВКонтакте, используют ли они MyTarget, какие еще рекламные системы, в принципе, действуют на этом гео. К сожалению, мы использовать не смогли, потому что есть ограничения по, именно законодательно, что в Facebook, ну даже не законодательно, а так изнутри Facebook, сказал, что мы не будем показывать рекламу на территории Крыма, потому что мы не принимаем, что Крым относится к России и к Украине. Да? То есть сейчас там невозможно увидеть рекламу, которая демонстрируется в Инстаграме. Вот в таких нелегких, нелегких условиях приходится работать нашему заказчику. И мы, проработав это предложение, начали в соответствии с планом реализовывать стратегию по таргетированной рекламе ВКонтакте. Сейчас пройдемся по цифрам, именно по достижениям, посмотрим графики, посмотрим, каких результатов нам удалось достичь таргетированной рекламе. Итак, пройдемся по результатам. Большинство компаний у нас было ориентировано на лид-формы в ВКонтакте, потому что в результате тестирования мы получили именно отдачу оттуда. Давайте перейдем в управление и посмотрим, какие результаты по всем литформам были. Да, у нас в приложениях, в самих формах мы можем посмотреть результативность. И, в принципе, вот такая результативность именно по литформам за этот период была. То есть порядка двух недель у нас работали рекламные кампании. Сейчас у нас 20-11, да, реклама сейчас не работает. Вот эти результаты мы сейчас посмотрим, потом посмотрим статистику рекламного кабинета. <coughs> Общее количество форм, сейчас посчитаем. Итак, у нас всего набралось 91 обращение через лид-форумы, однако здесь есть дубли. Часть потенциальных клиентов, заполняла заявку и на рассрочку iPhone, и на рассрочку Samsung, и на рассрочку Xiaomi. Видимо, убедиться, какие условия получится. Вот такого рода сообщения мы могли видеть от самого сообщества, ну, когда получали лиды. Вот, то есть, если мы промотаем к началу, Здесь мы видим и начало переписок, и сообщение сообщества. В принципе, мы вот с 9 октября по... Сейчас, секундочку. По 27 октября у нас активно работали рекламные кампании. Понятное дело, что некоторые заявки залетали и потом, но некоторые из них дублируются. Чтобы выяснить, какая на самом деле результативность, сейчас просто выгрузим все данные и скрывая телефоны наших потенциальных клиентов, мы исключим дубли. И придем к какому-то общему знаменателю, чтобы посмотреть общую результативность. Мы выгрузили, в принципе, все данные из лид Здесь все лид-формы, помимо обращений в переписку и в комментарии сообщества. И еще не учитываются звонки, конечно, но мы к этому еще вернемся. Получился вот такой список, да, и мы видим, что последняя... Это мы уже исключили дубли, что у нас ровно 89 человек, которые поступили именно по литформе. Итак, перейдем в статическую сообщество и посмотрим за тот период, когда была активная реклама у нас, это с 9 по... Ну, пускай будет 25 там 23 25-е, да? Хотя лиды поступают в… реклама остановлена, и лиды поступают из... с помощью постинга, да, от тех людей, которые подписались во время рекламы, мы будем брать только тот срез с 9 по 25 -е. Посмотрим именно статистику за этот период, то есть какие обращения и в каком качестве они были в само сообщество. Тут видно, что посещаемость, да, уникальная посещаемость вот, выросла за этот период. Ну, количество просмотров новых подписчиков 76. То есть это 76 потенциальных новых клиентов, которых заинтересовало это предложение. Что касается дополнительных контактов с пользователями, да, новые диалоги, которые были, всего диалогов и комментариев. То есть мы можем четко сказать, что 9 комментариев – и а, два диалога, еще 11 потенциальных клиентов к нам обратилось. И еще два человека нажала на кнопку действия телефон. Это уже 13 потенциальных клиентов. А, ну, также мы тут видим активность по товарам. Да, кто заходил именно в товары группе, смотрели предложение предложения и а, интересовались приложениями сообществ. Эта статистика напрямую к лидам а, нас не относит. Мы выяснили, что у нас здесь 9 15 дополнительных, нет, не, не 15, давайте, вот это, это всего диалогов, 9, 10, 11, 12, 13, плюс 13 дополнительных лидов. Итого по нашей статистике до да, 89, 89 и 13 а, сведем. Плюс 13 обращений. Всего 102 лида из этого канала трафика, именно таргетированной рекламы. Сколько же мы денег, в принципе, потратили? Посмотрим в сводку, в выгрузку данных по расходам в рекламном кабинете. Итак, вот мы в рекламном кабинете, берем также выгрузку с 9 по 25, нажимаем «Сохранить». Мы за этот период потратили 12 504 рубля. Мне кажется, было немного больше. А рекламные кампании мы немножко не учли определенный период, да, когда крутилась статистика. Возьмем до 30-го. 30 13 170 рублей. А подождите, тогда мы и в статистике должны посмотреть по 30-е. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим. Ну да, у нас тут чуть больше тогда данных получается. Четыре нажатия на телефон, новых диалогов 2 и 11 комментариев. Ну, получается 17 плюс 17 лидов. Итого, мы помним, 89 106. 106 потенциальных клиентов, которые пришли именно с этой рекламной кампании. Вот. Посмотрим по результативности за этот период, сегментируем по потраченным. Видите, что вот такой у нас CTR был. И если мы пойдем в одну из рекламных кампаний, чтобы посмотреть именно статистику по заполнению Литформ то мы увидим, что вот такие данные, да, у нас а, средний 182 рубля. А остальные компании, мы можем увидеть аналогичную статистику и, в принципе, сейчас выведем общую стоимость за одного лида. Вот 13, тут чуть выше, 242, да. Из-за того, что разная аудитории, из-за того, что разные подходы, а, все мы тестировали, что было необходимо что мы изначально рассматривали в MyNap-карте. И вот вы видите структуру расходов по рекламной кампании. Видите, вот это там объявление чемпион, да, за 555 рублей мы получили 22 перехода. Давайте посмотрим его результативность, потому что это отдельная группа, да. Ну, три, три да? заявки мы получили с этих объявлений, 185. Это очень узкая аудитория. Давайте выведем общую статистику по результативности. То есть, итого мы за это время потратили с 9 по 30 октября 13 170 рублей. И у нас есть, мы помним, 106 обращений. 106 обращений. 13 170 делим на 106 и получаем цену лида в 124 рубля. Обращу ваше внимание, это уже с учетом МДС. Вот такая, в принципе, результативность у нас была. Что э, хочется отметить отдельно, да, что у нас на, на этом сообществе тестировалось э, приложение э, SpyCat. Да? Вот он говорит, что продлите подписку. И мы на данный момент не будем продлять подписку, ну и в принципе и заказчику порекомендуем, что не будем этого делать, потому что все заявки пришли из меню сообщества, вот из этих виджетов, которые мы туда уже настроили. Вот таким образом выглядела форма заявки, она максимально понятная, и люди, которые приходили и с рекламы видели это, эту форму и люди, которые заходили в сообщество, подписывались, а потом заполняли эту форму были такие для них все оказалось максимально понятно, а им предлагалось заполнить форму, получить сумму первоначального взноса и условия рассрочки и выбрать просто модель телефона. Таким образом, мы вот получили такую результативность в 124 рубля и 100 6 да, лидов. Это из ВКонтакте. Сейчас перейдем к обзору рекламы в MyTarget. И опять же, по традиции, да, пройдемся по MyDmap карте, которую мы подготовили для начала старта. Изначально мы планировали именно... Параллельно запускать рекламные кампании, но после того, как запустили парочку тестовых кампаний именно ВКонтакте, поняли, что есть четкое отделение нашей целевой аудитории и повременились с запуском MyTarget. Изначально мы MyTarget планировали запускать именно на пост ВКонтакте на успешный пост ВКонтакте, который уже был протестирован. То есть такое там возможно. Да, рекламную кампанию настраивать именно на пост. Но немножко поразмыслив, да, мы сделали отдельный лендинг, одностраничник, который очень хорошо себя показал именно для MyTarget. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит. Так вот, таким образом выглядит посадочная страница для этого проекта, именно для трафика в MyTarget. Очень просто, очень понятно, очень эффективно. Вернемся к MyDMap-карте, а потом пройдемся по результативности. Итак, мы сначала еще раз поняли, какая целевая аудитория нам нужна, и в первую очередь в MyTarget мы... Смотрели на те аудитории, которые мы могли составить, исключив конкурентов, да, для того, чтобы получить максимальную эффективность. Изучили конкурентов. Собственно говоря, у нас этап изучения конкурентов еще был на этапе подготовки рекламной кампании ВКонтакте. Соответственно, мы взяли эти данные и применили их там. Что касается сам, самой структуры а, рекламной кампании, да, мы а, зарегистрировали новый аккаунт, подготовили аудитории. А, подбор внешних аудиторий, которые есть во внутренних настройках рекламной системы MyTarget, мы разбили на владельцах новых устройств, а, владельцев флагманов и владельцев iPhone. Такова была... Теория, да, Но в действительности у нас сработали немного те аудитории, не, не, совсем, не совсем те аудитории, которые мы планировали изначально. Потому что вот MyNap карта составлялась на этапе запуска. По мере того, как мы начинали получать результаты от ВКонтакте, мы начали корректировать стратегию свою для MyTarget, и она отличалась, чем та, которая здесь написана. Что касается загрузка баз парсинга, которых мы планировали применять здесь, да, это участники конкурентов, администраторы конкурентов, для исключения сотрудников конкурентов ВКонтакте, именно для исключения контакта конкурентов Авито и контакты Яндекс.Карт мы исключали. А вот участников конкурентов из ВКонтакте, это была отдельная аудитория, которую мы использовали. Так давайте пройдемся по результативности именно рекламных кампаний. А вот здесь у нас обозначены те рекламные кампании, которые остались в рабочем состоянии. У нас баланс уже исчерпался, то есть мы открутили его. Сейчас обратимся сначала к статистике по расходам и по переходам на сайт, чтобы увидеть общую историю, какой расход был, в принципе, да. Для этого укажем нужный нам временной диапазон. Ну, вот обозначим весь октябрь месяц, потому что именно там и велась наша деятельность. Но наша задача здесь именно увидеть данные по расходу средств. Как видите, у нас было два таких пика. Здесь мы рекламную кампанию выключали. Здесь у нас была тестовая рекламная кампания. Здесь уже основательная. Да? Здесь мы потратили 5000 рублей, здесь мы потратили остальной бюджет, который планировался на запуск этого рекламного канала. И вот смотрите внимательно, у нас здесь указаны активные компании, есть еще остановленные, удаленные компании. Здесь указан у нас не весь бюджет, а весь бюджет мы сейчас посмотрим в расходах, балансе. поступления и списания вот за весь период у нас было октябрь ну да все верно за октябрь у нас из исходного чистых средств 8 триста тридцать рубля это уже за вычетом ндс и мы получай, получили какую результативность. Давайте перейдем в интерфейс тильды и посмотрим, сколько заявок на эту сумму нам удалось привлечь. Здесь указаны э, лиды именно с MyTarget. И вы видите, что в аббревиатурах в источнике в UTM, UTM Source указан именно MyTarget. А, дата последнего поступления 23.10. Мы откроем всех лидов. Вот они. А, рекламные кампании у нас начинались с 21 числа. И вот за это время мы получили количество заявок в общей сумме. Сейчас посмотрим. 32 заявки. Здесь было парочку нецелевых. То есть номер указан неверно. Ну, то есть данные некоторых указаны неверно. По-моему, их было два. Но не более того. Но мы получили именно 32 обращения за вот эту сумму. 8333 рубля. И давайте подытожим. Давайте исключим те два, которых я помню, и получится у нас 30. 270 рублей, 277 рублей. На этапе тестирования у нас были, то есть это а, статистика за весь период, но на этапе тестирования у нас были лиды подороже, скажем так. А, и поэтому вот, а, средняя стоимость лида, она такая. Но после тестирования мы получали уже лиды, по средней стоимости 160 рублей. И эта тенденция сохранилась. Это мы видим за весь период с учетом тестирования. Как видите, нам удалось протестировать значительное количество подходов. Каждый, каждая рекламная кампания, которая у нас, у нас запускалась в тест, была призвана протестировать одно из направлений. Вы видите, что здесь значительное количество именно тех компаний, которые у нас в изначальной мэп-карте не указаны. Мы уже переработали стратегию после того, как получили результаты от таргетированной рекламы, рекламы ВКонтакте. И у нас было четкое понимание, с какой целевой аудиторией работает. Если посмотреть по внутренней статистике тильды, то мы можем увидеть статистики, с каких, по каким рекламным меткам приходили, приходило большее количество лидов. Вот у нас, в принципе, статистика поступления заявок за тот период. И вот UT-метки, которые мы использовали. Всего было 400... 90 посещений с этого рекламного канала, по ним мы получили 30 обращений. Здесь вот указывается 29 заявок, но по какой-то причине мы видим именно там 32. А, я знаю по какой. А, у нас там было две кнопки – «Оставить заявку» и а, заказать обратный звонок». Обратный, заказ обратного звонка здесь не учитывается, потому что он а, по-другому фиксируется в статистике. И вы видите, что общая конверсия у нас… Колеблется минимум от 4% до 10%. Вот здесь вот доход выше и М. Это обозначение именно аудитории, которая нам принесла больше всего заявок за этот период. И, в принципе, она на большом количестве, на более долгом промежутке времени будет приносить и больший результат. Есть, конечно, другие, которые тоже приносят потенциальных клиентов. Но обратная связь заказчика такая, что а, лиды с MyTarget, а, они даже чуть теплее, чем лиды из таргетированной рекламы ВКонтакте. Вот такая обратная связь. То есть, в принципе, перейдем к подсчету общей результативности, которую мы получили по этому проекту. Итак, подводим общую результативность нашего Рекламного взаимодействия по проекту. У нас было два канала. Это таргетированная реклама ВКонтакте и таргетированная реклама MyTarget. По ВКонтакте у нас получилось, что рекламный бюджет 13 170 рублей с За период получено 106 обращений. Цена обращения составила 124 рубля. По MyTargetу потрачено рекламный бюджет 8 три рубля. Лидов получено 30, и цена обращения составила 277 рублей. То есть, если нам почитать общую результативность проекта, за период чуть больше, чем две недели, мы получили за сумму 21 503 из расходного рекламного бюджета мы получили 136 обращений, и получается Средняя стоимость льда у нас составила 158 рублей. На этом, в принципе, все. Обзор кейса закончен. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте в комментариях, пишите мне в личку мои контакты под этим видео.